С Первого взгляда это самая обыкновенная лекция. Студенты сидят за партами, лектор увлечен о чем-то рассказывает, вроде даже есть вопросы. Но одно существенное отличие все же есть. Здесь абсолютно точно нет случайных людей. Каждый из них знает, почему он здесь и что хочет получить. А всех вместе их объединяет твердое желание добраться до самых потаенных уголков истории своих семей и народов. И летняя школа по рукописным и старопечатным источникам делает это вполне реальным или так называемые поволжские тюрки, османские, будь то арабский будь то персидский Наши предки, которые проживали на территории Поволжья и вообще в Волгу уральском регионе, прекрасно владели каждым из этих языков. Соответственно, сегодня, к сожалению, это наследие фактически утеряно, потому что специалистов, которые способны познакомиться с этими материалами именно в таком первозданном виде, очень мало. Поэтому наша школа преследовала в первую очередь именно такую цель». К слову, возможность прикоснуться к древним рукописям заинтересовала не только историков. Среди слушателей школы есть и филологи, и лингвисты, и востоковеды, и просто те, кому не безразлична история. В данный момент мое исследование связано с ранними газетами казахскими, начале 20 века, которые писались, соответственно, на арабской графике. И когда я узнал об этой летней школе, как раз -таки, которая посвящена арабографическим манускриптам, а также печатным изданиям, то есть у меня появился большой интерес к этой школе. В этой школе нас обучали, как правильно разбирать персидские рукописи. И для меня это очень как бы, большой вклад в мою научную работу и в том, что я становлюсь совершением своей работы. Возрождение наследия татарского, это культуры и наследие она очень важна для того, чтобы сохранить и обогатить культуру современного вот, татарина, татарские традиции. Вот именно. Летняя школа продлится до 10 июня. За оставшиеся дни организаторы планируют посетить еще несколько архивов, где хранятся древние арабские рукописи. И, конечно же, побывать в исторических местах Казани. Александр Александров, Ленар Довлетьяров, Универньюз.